Всем абонентам тарифного плана Немиркин Ку мы хотели сообщить вам, что ваша постоянная поддержка помогает нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что спасибо вам всем большое за любовь, которую вы нам дарите. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы напомнить вам, что это видео предназначено только для информационных целей и не является инструментом диагностики психических заболеваний. Пожалуйста, обратитесь к специалисту по психическому здоровью или своему врачу, если вы думаете, что можете испытывать тревогу. С учетом сказанного, давайте начнем. В наши дни тревога, похоже, стала основной проблемой, и люди испытывают стресс, как никогда раньше. Но есть разница между чувством тревоги и тревожным расстройством. Чувство нервозности или беспокойства проходит, но люди с тревожными расстройствами не могут избавиться от этих симптомов. Это может изменить ваше общение, поведение и даже мышление. В сегодняшнем видео мы расскажем о восьми проблемах, с которыми могут столкнуться люди с тревожными расстройствами. Первое. Вы беспокоитесь и волнуетесь из-за принятия незначительных решений. Вы замираете от нерешительности, когда думаете о том, что вы хотите на обед. Обычно это не должно иметь такого большого значения. Но когда ваш мозг работает со скоростью мили в минуту, нетрудно придумать гипотетическую ситуацию, когда этот выбор может означать жизнь или смерть. Существует так много вариантов, а что если? И тревожный мозг хочет рассмотреть их все. Важно помнить, почему ваш разум зацикливается на чем-то, он пытается защитить вас. Все эти, а вдруг, предназначены для того, чтобы подготовить ваш мозг к реальным ситуациям, если они возникнут. Будьте добры к себе, когда принятие решения дается вам нелегко. Это не просто так, даже если это мешает или расстраивает. Второе, что приходит первым, беспокойство или нарушение сна. Если вам трудно выспаться при тревожном мозге, вы не одиноки. По данным Американской ассоциации тревоги и депрессии, стресс и тревога тесно связаны с нарушениями сна и часто совпадают с ними. Они могут варьироваться от ночных кошмаров или беспокойства до более сложных состояний, таких как бруксизм, когда вы скрежещете зубами во время сна, или нарколепсия, которая вызывает спонтанное засыпание. Бывает трудно определить, что является корнем проблемы – проблемы со сном или тревожные мысли. Беспокойство может вызвать недостаток сна так же легко, как и недостаток сна может заставить вас чувствовать беспокойство. Номер три. Худшие сценарии всегда кажутся более вероятными, чем они есть на самом деле. Когда вы долгое время справляетесь со своей тревогой, ваш мозг привыкает быть начеку в ожидании опасности, даже когда ее нет. Именно поэтому легко размышлять о негативных или навязчивых мыслях. Переход от более вероятного исхода к худшему сценарию становится автоматическим. Повседневные события заставляют вашу нервную систему вращаться, когда вы так хорошо научились искать все, что может пойти не так. Если вы заметили, что представляете себе катастрофический исход или событие, попробуйте придумать другой сценарий, который может произойти вместо этого. Вероятность того, что один из них произойдет, выше, чем вероятность того, что произойдет другой. Номер 4. Вы не знаете, могут ли другие почувствовать вашу тревогу. Беспокоитесь ли вы о том, могут ли другие люди определить, когда вы испытываете тревогу? А потом вы вдвойне беспокоитесь о том, как кто-то отреагирует, если узнает, что у вас приступ паники, поскольку ни один человек не испытывает тревогу одинаково, как и не бывает двух одинаковых ситуаций. Нет никакого реального способа определить это, пока вы не скажете кому-то, что вам нехорошо. В любом случае, ваша тревога не так заметна, как вам кажется. В мире так много других беспокойных, потных, неловких людей, и все остальные, вероятно, слишком озабочены собой, поэтому они вряд ли заметят, если вы выглядите немного покрасневшим или ведете себя немного странно. В-пятых, вы можете буквально довести себя до нервного срыва. Вы когда-нибудь испытывали такой стресс и беспокойство, что вам казалось, что вас сейчас тошнит или вы потеряете сознание? Когда вы страдаете от тревоги, такие сильные реакции становятся нормальными, что со временем может привести к огромному стрессу для вашего организма. Клиника Маю утверждает, что такие симптомы, как головные боли, учащенные сердцебиение и проблемы желудочно-кишечным трактом, являются обычным проявлением тревоги. Если бороться с ними в течение длительного времени, это может привести к таким осложнениям, как синдром раздраженного кишечника и другим хроническим нарушениям в работе нервной системы. В-шестых, неуверенность в себе замедляет ваше социальное развитие. Вам хочется погулять с друзьями, но тревога и сомнения убеждают вас остаться дома? Общение может быть невероятным стрессом для человека с тревогой, особенно если у вас социальное тревожное расстройство, которое характерно для общественных или групповых ситуаций. Из-за физических симптомов и беспокойного сознания поддержать разговор с друзьями может быть непросто. Ваш мозг прерывается навязчивыми мыслями и вопросами, и вы задаетесь вопросом, правильно ли вы все делаете. Если вы заметили, что беспокоитесь о том, что из-за своей тревоги вы выглядите неловким или тихим, это нормально. Хорошо осознавать, как вы влияете на других, но убедитесь, что вы стараетесь быть искренним и оставаться самим собой. Жизнь в современном обществе – это и так большое давление, поэтому нет необходимости удваивать себя. В-седьмых, вам трудно оставаться сосредоточенным. Когда у вас сильная тревога, вам трудно сосредоточиться. Например, когда вам приходится перечитывать страницу в книге несколько раз, прежде чем вы, наконец, поймете, что читаете. Недавнее исследование BBC ссылается на результаты исследования Университета Нотр-Дам 2011 года, которые подтверждают, что мозг рассчитан на одновременное хранение только такого количества информации. Если вы занимаете это пространство тоннами, что если и беспокойствами, в нем не останется места ни для чего другого. Изменение образа мыслей не произойдет в одночасье, но это вполне возможно. Для того, чтобы найти то, что вам подходит, скорее всего, потребуются пробы и ошибки. Но практика внимательности, физические упражнения и отказ от многозадачности – это то, с чего стоит начать. И номер восемь. Да, вы можете испытывать тревогу из-за своей тревоги. Слышали ли вы когда-нибудь об агрофобии? Национальная служба здравоохранения Великобритании определяет агорофобию, как страх оказаться в ситуации, из которой может быть трудно выбраться, или что помощь не будет доступна, если что-то пойдет не так. Большинство людей, страдающих от этого состояния, практикуют избегание. Некоторые отказываются ездить в общественном транспорте, находиться в людных или открытых местах. Другие вообще не выходят из дома. Цель избегания – защитить вас от опасности, паники и даже смущения. Приходилось ли вам сталкиваться с каким-либо из этих сценариев? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если у вас есть другие советы, которые помогают вам справиться с тревогой, поделитесь ими в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео с теми, кому оно тоже может быть полезно. Использованные исследования и ссылки указаны в описании ниже. Не забудьте нажать на кнопку подписки и значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше видео от канала Немиркин. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.